Вот уже четвертый раз иностранные и иногородние студенты, оставшиеся в общежитиях Казанского Федерального Университета на период самоизоляции, получают продуктовые наборы. С целью поддержки студентов в это непростое время ректор Ильшат Гафуров поручил организовать акцию по раздаче продуктовых наборов. 14 апреля была организована первая акция. Спасибо большое, на самом деле, что вы помогаете. Очень э, нужная помощь э, для студентов, которые здесь проживают, и я думаю, каждый будет благодарен здесь. Спасибо большое. Какой раз уже раздают? Э, это получается уже четвертый раз, когда, нам, когда мы получаем продукты. Каждый раз меняется? Да, каждый раз что-то новое, каждый раз что-то добавляется, и действительно все самое нужное. 18 мая свои продуктовые наборы получили обитатели общежития на улице Пушкина. Президент Татарстана Рустам Миниханов включил КФУ в поддержку нуждающегося населения. В большую коробку студентам положили килограмм риса, сгущенку, 2 килограмма муки, черный чай, вафли, сахар, консервы, конфеты, макароны, горох и сухари. Этого набора студентам должно хватить минимум на неделю. Уже с апреля месяца, вот... Все наши студенты, вне зависимости от того, на коммерческом участке иностранец или там татарстанец или россиянин, всем все мы это начали обеспечивать еженедельно минимальными, скажем, ну скажем, не минимальными даже, а вот продуктовыми наборами. Ильша Равкач, он две недели назад выступал на аппаратном заседании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 К слову, забирают свой продуктовый набор у студентов строго в масках и перчатках, соблюдая дистанцию. Такие меры приняты, чтобы обезопасить как обитателей общежития, так и работников. Мы очень благодарны за университет, что они предоставляют нам всю необходимую помощь, учитывая, что в общаге живут очень много иностранцев, и в связи с коронавирусом у нас сложности были, и университет нам предоставляет такую огромную помощь. Мы безмерно благодарны за это. И это получается уже четвертый раз когда университет нам предоставляет такую возможность, такую помощь. Помимо казанских общежитий КФУ, продуктовые наборы получили студенты, оставшиеся на самоизоляции в общежитиях Елабуги. Каждый обитатель общежития также получил коробку с продуктами первой необходимости. Вот сегодня нам дали коробку, подарок от президента республики Татарстан. Хотим выразить огромную благодарность, то, что он нам помогает, помогает наш ректор, помогает наш институт. И благодаря этому мои родители спокойны, то, что я не сижу голодные. Напомним, что ранее ректор Ильшат Гафуров заявил, что раздача продуктовых наборов это не разовая акция. Она будет продолжаться до окончания режима самоизоляции. Также ректор снизил на 50% стоимость товаров личной гигиены в магазине деревни Универсиады. Все это сделано для того, чтобы поддержать студентов в это непростое время. Денко, Ленардо Влетьяров, Универньюз.